Привет всем, с вами помощник. Сегодня я бы хотел бы рассказать о очень интересном классе убийцам. Основная характеристика ловкость. Вторичная характеристика. Сила. Оружие. Клинки и кастеты. Броня. Тканевая броня. Преимущество. Высокий шанс критического удара. Недостаток. Низкая защита. Мало количества жизней. Элемент. Неизвестен. Роль в отряде. Дамагер. ПВП преимущество. Маг. Еретик. Чтобы убивать эффективно, важно досконально знать анатомию. Убийцы посвящают ее изучению. Долгие годы, еще более, время уходит на то, чтобы превратить свое тело в смертельное оружие. Настоящее убийство убийцы действует быстро, беспощадно и безошибочно. Кроме того, убийцы обязательно учатся древнему искусству ядов и право Они умеют причинять врагу сложные раны, которые заставляют его терять силы. На протяжении всей битвы никто не может отравить оружие искусное. Убийцы и их атака наносит одновременно физический и магический урон. Убийцы полагаются на свою ловкость и точность удара и не носят тяжелых доспехов, обездвиживая а их движение. Несмотря на слабую защиту и малое количество жизней. Им удается быть опасными противниками в бою, особенно для магов и еретиков. Первый уровень умения. Кастетом, атакующая, удар по неуязвимому месту жертвы, причиняющий 104% физического удара и дополнительный урон, лезвие судьбы, экспы, умения выпускать смертельные лезвия, поражающие всех в радиусе действия. Причиняет 300% физического урона и, и дополнительный урон. Также снижает скорость врага на 100% на 20 секунд. Десятый уровень. Метательный кинжал. Атакующий. Метает во врага отравляющий клинок. Причиняет физический урон и... Дополнительный урон тьмой. Существует 5% шанс наложения эффекта «Молчание» на 5 секунд. Боевое искусство пассивное. Натура хищника отшлифована горами тренировок. Физическая атака повышена на 5%. Уровень 25. Слепота атакующая. Выпускает ядовитую пыль, способную временно отравить Цель. Жертва не может атаковать 3 секунды. Выпад. Атакующая. Убийца налетает на жертву и атакует, причиняя физический урон и дополнительный урон ядом. Каждые 5 секунд на протяжении 30 секунд. Мрачный вид. Баф. Водушевление смертью. Шанс критического удара повышается на 20%. Уклонение на 70%. 15 секунд уровень 40 -ой. удар кры клыка атакующий два мгновенных удара каждый из которых наносит физический урон и дополнительный урон равный 50 процентов от показателя ловкости также есть шанс 10 процентов снизить точность цели на 20 20 или 8 секунд ловкость Атакующая, опутывает цель, не давая ей двигаться и атаковать на 3 секунды и наносит 50 единиц урона ядом. Затемнение, баф. Древняя техника позволяет убийцы исчезнуть на равное... равном месте на 10 секунд. Повышает скорость бега на 10%. Уровень 55. Уклонение пассивное. Убийца так быстро, что даже свету трудно попасть на него. Повышает уклонение. Темный поток, баф. Повышает сопротивление магии. И скорость движения не может быть применен вместе с затемнением. Уровень 70. Дождь ярости пассивный. Удар убийцы падает на врага. Как капли дождя. Повышает скорость атаки. Столкновение. Атакующие. Мгновенно повышает максимальную физическую атаку и наносит удар по семи целям перед убийцей. Мастерство. Пассивный. Убийца учится быть легким и грациозным. Повышает ловкость. Уровень 85. Сжигание от души, атакующая, при помощи пустоты высасывает ману из противника, причиняет он равный количеству отображенной маны. Самый темный кошмар, атакующая, позволяет пробраться в сон жертвы, заставляя ее уснуть на несколько период времени, снижает физическую защиту цели. Всем спасибо за просмотр, с вами был помощник, всем пока.